Отлично. ребят, слушайте, вы победители уже очень многих номинациях, а сегодня золотая пальмовая ветвь. Это буквально э, счастье для нас, для всех. Это новации во всем, во всей индустрии. Расскажите, как вам это удалось? Какие тенденции, шеф? Как у тебя получилось? Команда, как вы все это выдержали? Вот эти вот миллионы людей, которые на вас взирали сегодня отовсюду и завидовали. Адски завидовали. Ну, во-первых, я считаю, что это не только и про еду, это вообще в целом про команду. У нас очень крутая команда в плане интерьера, в плане вин, в плане бара и в том числе в плане еды, поэтому победила в первую часть команда, не еда. Ну и еду мы хотели сделать, вот, чтобы люди могли есть каждый день. Ну у вас же все крутое, да, у вас там и печи, и зал. Да мы, сами, все крутые все мы сами крутые очень, мы сами все очень крутые. Мы просто очень на этих женщин. А как произошло соединение команды, как вы все смогли найти общий какие-то слова, чтобы работать в команде. Это же не так легко. Ресторан самая сложность. Нормальные – это находятся нормальные слова, мне кажется. Мне кажется, когда у всех в команде одинаковые ценности да. есть одна цель, то вместе получается да. очень крутая синергия. А, вы, значит, которая... с самого начала знали, что вы победите? А вот так вот. Нет, достаточно. мы изначально не знали. Мы знали, как сложная работа нашей команды и наша концепция, конечно, она дает свои плоды. Поэтому, рынок всегда полный. И до сих пор. Я сейчас открыла веранда, она тоже уже полная. Это, так и, вот, попадать концепцию лучшая пицца, лучшая кухня, лучшая хлебная печь. Не хватит там друг к чтобы собрать лучшую. сказка. Лук. Это сказка, да. Самое главное. А, самое главное, это сказка. Это сказка, да. конечно. То есть вы самые главные сказочные. Это да, сказка, да. да. Ну что ж, поздравляем вас с победой, да. ребят. Спасибо огромное. Вы большие молодцы, вы заслужили. Празднуйте. А мы будем наслаждаться и ходить по вам в гости. Спасибо. Спасибо.